Всем привет, друзья, с вами Александр Пупкевич. Сегодня мне потребуется от вас все ваше пространственное мышление и воображение для того, чтобы вы поняли ту информацию важную, которую я хочу поделиться с вами в этом видео. Представьте, что ваша жизнь – сфера. За стенками которой ваш внутренний круг влияния. А снаружи внешний круг. Внутри сферы ваши мысли, цели, эмоции, поступки. В общем, все то, на что вы можете оказывать непосредственное влияние. А снаружи внешний мир, который, давайте признаем, будет и дальше функционировать без вас. Итак, сфера состоит из уникального полимерного материала. Весьма прочного. И может как уменьшаться в объемах, так и значительно, иногда даже кратно расти. Ее размеры напрямую зависят от наполненности вашей жизни. Но мне бы хотелось сегодня акцентировать внимание не на количестве объектов наполнения, которые вы физически вообще готовы поместить в эту сферу, а скорее на их качество. И помните, если вы что-то поместили в сферу, то это оттуда уже не выкинуть. Итак, ребята, вдумайтесь, внутри может быть ваше любимое дело, семья, увлечение. В общем, все то, что приносит вам радость и заставляет просыпаться с утра с предсказанием вкушением и улыбкой, а также, к примеру, ваши переживания, обиды, сложные какие-то ситуации, которые кажутся неразрешимыми. Все это требует больших эмоциональных затрат. Все это вместе, в одной сфере. И вы не можете игнорировать ни то, ни другое, ведь это все часть вашей жизни. И все события требуют вашей реакции и принятия решений. Но что действительно в ваших силах? Уменьшить влияние негативных событий, сфокусировавшиеся на развивающих, на стимулирующих, которые заполнят все пустоты, замещая и отодвигая негативные факторы. Помните, ребята, из сферы ничего не выкинуть. Она может как кратно увеличиваться в объемах, отражая наполненность вашей жизни. Но за качество наполнения отвечаете именно вы. И это в вашем внутреннем круге влияния. В следующем выпуске, друзья, вы узнаете, как за 21 день можно кардинально улучшить свою жизнь. И я поделюсь практическими рекомендациями, как это сделать.